Миссия. миссия, И деятели искусства, и деятели театра, и деятели прозы. Не забывать слова Тургенева, который говорил о том, что русский язык всеобъем... всеобъемлющий. Он в себе содержит и музыку, и красоту итальянского, и лаконичность немецкого, и э, поэтичность французского, русский язык потрясающий, только нужно учиться на нем говорить. Вот это задача.